Всем привет, на Зона Гейм. Ну что, можно вас всех поздравить, ибо мы получили то, что так давно хотели. Также от вас решили не отставать, зашли в Play Market и установили на свои Android устройства долгожданную игру. Поиграли. Игра для Android получилась прекрасной, так всего многого хочется рассказать, но к сожалению про игру Andesemba поговорим в другом выпуске, а в этом ролике речь все же пойдет про Карек Street. А по поводу вступления прошу прощения, все же с моей стороны было не тактично начать ролик без заставки. Разработчики выпустили очередное обновление, которое принесло множество исправлений. Лучная анимация, звук, поработали над оптимизацией. Мы жестко протестировали игру, делали с машинами все, что только можно, врезались чуть ли не в каждый объект. Нажимали одновременно на разные кнопки. В общем, делали все то, чем бы не занимался простой игрок. И первым делом угадайте, куда был направлен автомобиль. А не угадайте. Проверять тот первый гараж, который мы все видели на первом старте CarX Стрит. Мне было интересно, смогли ли исправить разработчики тот баг с попаданием автомобиля в запрещенную для игрока зону. Ткнулся носом в шлагбаум, нажал на рестарт положение и на удивление ничего не происходит. Держать Ничего не происходит. Машина там, где и должна быть. Неужели исправили? А нет, не исправили. Снова я там, где меня и быть не должно. Ладно, если честно, это пустяки. Никто из игроков подобным заниматься не будет. Проложим путь к одному из заездов. Хочу подметить, что от езды получаю удовольствие. Мне нравится физика. Я правда чувствую автомобиль, его габариты, вес. Это круто. Когда игра выйдет на Android, прям всем советую не рваться выполнять гонки, а просто покататься по городу. Это такой кайф. Уверен, вам тоже понравится. Вот что просят игроки у Electronic Arts много лет. Вот такое управление должно быть в Need for Speed. Carrick Street это не аркада, это ближе к симулятору, но с очень легкой аркадностью. Помните наш первый трейлер, где в конце показывается авария, само столкновение? Так вот, эти кадры показывал коллеги и он сказал, что попал в аварию при очень схожих обстоятельствах. Машину также боком несло в сторону встречной. В игре до мурашек очень правдоподобное поведение автомобилей. И это неудивительно. На протяжении всей своей деятельности разработчики совершенствовали физику. Подтверждение можно зайти на блок Unity и ознакомиться с ранее представленной ими информацией. На момент 6 октября 2012 года разработчики уже тогда потратили на разработку физики и 8 лет, посчитайте сколько прошло лет, кстати забыл вас попросить об одном, если вдруг в ролике прозвучит неверная информация или вдруг что-то упустил, просьба написать об этом в комментариях, тогда обозначу правку в описании под видео. Далее беремся за спринт, приятно увидеть замененную анимацию отсчета времени, но все равно хочется какой-то более красивой анимации, такой чтобы она как будто бы говорила, а ну, внимание! Приготовиться! Сейчас ты сыграешь в лучшую гонку в своей жизни! Три, два, один, поехали! А тут как-то простенько. Ну, сейчас будет гоночка, несерьезно. Ах да, кстати, про серьезность. Вот это зеленое изображение тоже лучше заменить. Karik Street это не асфальт, не No Limits. Я ее воспринимаю как супер серьезный проект. Игра высокого плана, с прекрасной физикой, шикарной графикой. Да, для смартфонов нет аналогов, а эта вступительная картинка меня готовит к тому, что я сейчас увижу что-то наподобие пятого асфальта. Разработчики опубликовали в группе вступительное изображение для ПК-версии. Вот, это уже другое дело. Прекрасно. Что-то подобное хочется увидеть и в мобильной версии. На мой взгляд, это единственное, что выбивается из общего стиля. Интерфейс, значки, анимация. Круто. Смотрится симпатично, прям вау, только маленькая мелочь. Обратите внимание на небольшие цифры, которые располагаются над картой. В основном эта информация скрывается за границей экрана и не сразу заметил, что там вообще что-то есть. Совсем немножко сдвинуть карту вниз и будет супер. Пересмотрел старые записи, ну вроде как все аналогично. Эта информация так прячется, что я ее заметил только спустя месяцы. Когда многие из вас впервые запустят игру, любую гонку, вы точно заметите, что игра никоим образом вам не поддается. Не так, как во многих гонках, если вы оказались позади соперников, то игра дает вам фору. В CarX 3 такого нет. И это замечательно. Впервые со времен Need for Speed Underground 2 получаю удовольствие от гоночной игры. Здесь настоящее соперничество, гонки в которых требуется концентрация. Очень легко вписаться во встречный или мимо проезжающий трафик. Всего на секунду отвлечешься и здравствуй, столб. Не так поверну и тебя уже обогнали. Вроде все делаешь правильно, всегда вписываешься во все повороты, но и соперники не дремлют. Они такие же супергонщики, как и мы с вами. Перезапускаем гонку, пробуем еще и еще раз и вот она заслуженная победа, очень азартное ощущение, после которого хочется начать новую гонку. Каждый такой заезд помогает лучше изучить трассы и быть внимательнее во время следующих испытаний. Мне нравится город. Полно свободы, есть дороги как прямые, так и извилистые, с небольшими горками и соответственно съездами. Понравилось, что часть локации находится в городе, а вторая половина за городом, средь парков, лесов, гор и небольших населенных пунктов. Каждая территория уникальна и узнаваема. Когда-то я читал отзывы критиков разных версий New York Speed. Одним не нравилось, что трассы проложены только средь полей. Другим не нравилось лишь наличие одного города. Третьим хотелось бы видеть какой-нибудь порт, а в Карек -стрит этого разнообразия полно, разве это не прекрасно? Конечно, сделать территории настолько открытыми очень смело решение. Это в то время, когда разработчики стараются вдоль дорог сделать дома повыше, а дороги более извилистыми. Это помогает при оптимизации. То, что вне ваших глаз скрывается, а тут все прям как на ладошке. Все это придает ощущение настоящего города, который так и манит исследовать. Что мне не нравится в городе? Даже немножко раздражает. Я запутался, что мне можно сбивать, а что нельзя. В одном месте я могу кататься по ступенькам, в другом сшибать заборы, а в третьем врезать в маленький бордюры, и забор с носу уже не подлежит. Бордюр, который в несколько раз меньше высоты тех ступенек, по которым я катался ранее. Как так? А еще тут есть грузовики из Хогвартса и даже волшебные коробки. Вот лежат разбросавшись. Отвернемся на секундочку и оп, вот они уже в кучке. А потом такие: ну ладно, ладно, так уж и быть, полежим. Иногда слышен треск. Не знаю, услышите вы его или нет. такое иногда бывает и почему так происходит я не знаю. К слову то что показываю в ролике встречал даже тогда когда не вела запись, я ведь прекрасно понимаю что запись экрана также жрет ресурсы, поэтому в этом обзоре я учел этот момент. Без записи и записью наткнулся на момент когда звук машины вообще пропадает. восстанавливается или когда машина стоит на месте а звук издается такой будто мчится все 200 километров в час по поводу клубов Хорошо, я накопил денег, смог открыть клуб и прошел в нем все задания, а потом жди по одному бонусному заезду. Отлично, но мне хочется поучаствовать на этой же машине в других клубах. Значит, надо выйти из одного клуба и вступить в другой. За вход надо заплатить. Заплатил, прошел все заезды. Далее, забыл, какие клубы проходил ранее, вступаю в предыдущие за деньги вновь и оказывается там уже все прошел. Так а за что с меня списали деньги? Просто... Простите, возможно где-то что-то для таких тупых, как я все написано, но это не бросается в глаза. Серьезно, я не понимаю, зачем мне вновь платить за то, что давно прошел? Клуб с дрифтом». Напишите, у кого-нибудь получилось пройти хотя бы один из заездов? Я, к примеру, в тачках не бум-бум. Я не знаю, какая машина мне нужна для прохождения дрифта. А описание машин в автосалоне мне ничего не дают. Пытался найти в игре хоть какие-то подсказки и не нашел. Мне этот момент показался очень сложным. В будущих обновлениях хочется получить какие-то подсказки. Что-то, чтобы помогло простым игрокам, которые далеки от фарзы или подобных игр. Это поможет удержать аудиторию, сделать коррекстрит еще доступнее. Еще один момент. Вот я разгоняюсь, переключаюсь на отображение карты и возвращаюсь в игру. Машина стоит на месте. Классная фишка, можно пользоваться. Машины, которые приобрел за настоящие деньги, продал, чтобы побыстрее открыть другие. Хочу вернуть старые машины, просто купить повторно, а их уже нет в салоне. Возможно, я что-то упускаю. Вы спросите, а как играется на 11-м айфоне? В принципе, нормально. Но это до тех пор, пока устройство не нагреется. Не скажу, что смартфон был горячий, скорее теплым, но игра себя вела как-то так. Примечательно, что Genshin Impact на сегодняшний день считается одной из самых требовательных игр. При максимальных настройках при 60 кадрах в секунду играется без вагов. Тут же как-то иначе. Думаю, на Android полет будет нормальный. Но все же придержусь своего предыдущего мнения. Игру надо максимально упрощать. Не знаю, надо с игрой что-то делать Пока вижу, что с оптимизацией беда как и ранее говорил, разработчики молодцы. Сделали смелый шаг и создали что-то невообразимое. Игру чуть ли не консольного уровня. Видно, что хочется для нее сделать многое и наше «хочу», пока уходит на задний план. Тут хотя бы сделать так, чтобы игра нормально работала в том виде, в каком ее представили впервые. Техническая составляющая смартфонов не дает разгуляться и реализовать все задуманное. Ребят, зашел в игру на Facebook, а там какой-то прессинг. Злые комментарии по поводу отсрочки запуска игры на андроид. Одни пишут, что если игра не выйдет в объявленном октябре, то типа они вообще отвернутся от игры. Другие пишут, что очередной перенос будет восприниматься как плевок в лицо. Бред. То, что разработчики написали согласно нашим прогнозам октябрь этого года вообще не говорит о том, что игра выйдет в октябре. Это говорит лишь о том, что они делают все возможное, чтобы вы получили игру как можно раньше. Им, как и вам, также хочется увидеть игру в Play Market в ближайшее время. Аналогично и с ПК-версией. Да зайдите в Steam, откройте недавние события и объявления. Что там написано? Читаю. Примерная дата выхода проекта в Steam 15 декабря 2022 года. Примерная. Очень хочется, чтобы авторы абстрагировались от всех, забыли про эти даты и продолжили спокойно, без всякой нервотрепки работу над проектом. Пусть игра выйдет тогда, когда она будет готова. Первые отзывы сыграют большую роль, и это важнее, чем выпустить игру как можно раньше. Все вспомнили про Киберпанк. С другой стороны, мы же не знаем, как обстоят дела на Android. Возможно, игра летает, и уже в скором времени, где-нибудь в последнюю неделю октября, получим уведомление о выходе игры в начале следующего месяца. Также в комментариях пишут о том, что вместо Carrex Street они типа будут играть в Need for Speed Online, разрабатываемое Tencent. Вы видели кадры этой НФСки? Физика автомобилей, как в каком-то асфальт 8. Окружение кубическое. Машины хоть и лицензионные, но выглядят ужасно. Не побоюсь этого слова, говнище. Даже если Car Стрит street и выйдет после запуска НФС, он все равно будет востребован. В Carrick Street есть душа, а в проекте от Tencent чувствуется, что им надо сделать как можно упрощенный проект, дабы он запустился как можно на больших устройствах, и в пиндюре туда полно доната для опустошения ваших кошельков. Сейчас в то время, когда можно следить за сливами игры и брать из них в Carrick Street все самое лучшее. И что за мода пошла верить каким-то блогерам, ежели самим разработчикам? В то время, когда нет никаких точных объявленных дат, многие в наши группы скидывают сообщения с датой и припиской. Это точно, это официально. Мальчик 12 лет об этом написал в своем блоге. Или еще одни скидывают ссылки на левые игры из Play Market, у которых схожая Скорик Стрит иконка, но название, скриншоты и все остальное вообще все другое. Потом полно удивлений и вопросов, почему разработчики не блокируют подобные проекты, а зачем? Зачем, если и так видно, что это подделки? Да и бесполезно. Как бы вы таким игрокам ни говорили, не вставляйте пальцы в розетку, они это иначе истолкуют и возьмут в руки спицы. От греха подальше добавлю, что этого делать нельзя. Это опасно. Так можно испортить розетки. А то мало ли. А я напоминаю, это был наш специальный репортаж с улицы, где уже два месяца ничего не происходит. Будем держать вас в курсе.